Если отказываешься стать демоном, я убью тебя! Я буду здесь всех защищать! Никому здесь! Не позволю умереть! Похоже, этот герой при смерти. Разрушитель смерти. Девятый ход. Рейн Гоку! А? Что ты делаешь? Я не хочу, чтобы здесь кто-то умер! Я не дам тебе умереть. Я тоже такой же герой, как и ты. Да. да что за лысый парень? Почему моя рука сломалась, когда я ударил его? Солнце уже взошло. Отпускай мою руку! Я в порядке, Хакуджи. Хакуджи, Сан, спасибо. Не умирай из-за меня, Кёджура. Огромная благодарность автору данной анимации Сей Бэндл. Ссылка на оригинальное видео будет в описании. Анимация мне понравилась, как и диалоги. только вот жаль, что она короткая. Расскажите в комментариях, что вы думаете и нравится ли вам смотреть фан-анимации с моей озвучкой. И стоит ли продолжать озвучивать все фан-анимации, которые только есть на ютубе. Или вам не нравятся подобные анимации? И кстати, друзья, на моем канале в основном контент только по аниме One Punch Man. И со следующего месяца, я думаю, добавьте другие аниме. Такие как Магическая битва, Борута, Атака титанов и другие. Обязательно напишите свое мнение, как думаете, по каким еще аниме мне делать видео. Обязательно все прочту. Что ж, если это видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а с вами... С вами был, а не манга. Всем пока.